С буддийским годом от души тебя спешу я в этот миг поздравить и пожелать, чтобы сбылись мечты, еще здоровья, радости добавить. Пускай удачным будет год, богат пусть будет на улыбке, во всем пускай тебе везет, пусть не переследуют ошибки.